Лессон номер 155. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Мы продолжаем рубрику детские библейские рассказы на английском Итак, первое предложение Люди Божьи очень хотели пить но у них совсем не было воды Как же мы скажем это предложение на английском языке? Люди Божьи переводится как God's people хотеть пить переводится как be thirsty но предложение в прошедшем времени люди Божии хотели пить поэтому оно будет звучать так God's people, люди Бога were very thirsty очень хотели пить but they didn't have но они не имели Anything, никакой the water воды God's people божьи люди хотели очень пить but they didn't have но у них не было никакой water, water, никакой воды и вот Бог велел Моисею ударить по скале своим жезлом. Предложение, какое время Бог велел Моисею? Прошедшее. Велел, это как перевести на русский сказал. Можно толд, время прошедшее. Грегол тел, толд. Прошедшее время told. Или said. Тоже прошедшее время от глагола say. Говорить. To say. Ударить. To hit. Ударять. Hit. Скала. рок. Жезл. и Итак, скажем в прошедшем времени это предложение. Бог велел Моисею ударить по скале своим жезлом. Год told Моисей, Бог велел и сказал Моисею, to hit ударить the rock, по скале with his stick его жезлом. Как только он это сделал, Бог заставил или велел в воде вытекать из скалы. Время какое? Предложение. Сделал, заставил, прошедшие. Заставить – это глагол, который происходит от глагола to make. Делать что-то, сделать что-то заставить кого-то что-то сделать но поскольку, поскольку время прошедшее то это будет made Бог заставил ну скала вы знаете это рок. вытекать это come out буквально выходить, но вода то вытекает значит come out вытекать Итак, как это будет звучать на английском как только он это сделал when когда he did this когда он сделал это Бог заставил воду God заставил made прошедшее время made воду water, вытекать Come out из скалы of the rock. Каждый смог напиться вдоволь. Время какое? Напиться вдоволь. Прошедшее. Глагол can это настоящее время. Могу, умею. А в прошедшем времени глагол can это could could переводится смог бы, мог бы умел бы сумел бы Итак, как это будет звучать? каждый everyone или everybody не имеет значения смог could напиться have drink вдоволь Much water. Буквально много воды. Everyone could have drink much water. Что произошло, когда Моисей ударил по скале своим жезлом? Время какое? Ударил прошедшие, Ударять настоящее. Значит, это вопросительное предложение. Как же перевести на английский это вопросительное предложение? Что произошло или что случилось не имеет значения, это одинаково. По-английски это будет звучать: What happened? Что случилось или что произошло? Когда Моисей? When Moses? ударил хит. время глагола в прошедшем времени не меняется по скале the rock with his stick своим жезлом или его жезлом что произошло, когда Моисей ударил по скале with his стик своим жезлом дорогие друзья попытайтесь сами сформулировать и ответить на этот вопрос. Вода потекла, так и скажете. Попробуйте сами сказать это на английском языке. Дорогие друзья, прослушайте ответ на вопрос, заданный в предыдущем формате. Что произошло, когда Моисей Ударил по скале жезлом. Answer. God made water come out of the rock. Бог заставил God made water come out в воду выливаться of the rock из скалы. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен.